Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы опять меняемся местами с Игорем, и он выступает в обычной для вас роли рассказчика, а я буду э, подставкой для микрофона. Видите, за, за моей спиной микрофон, я такую оборудовал э, радиостудию, но мы э, в почти прямом эфире, в записи, но у нас все по-честному, у нас никакого монтажа, никаких склеек. Здравствуй, Игорь! Здравствуй, дорогой Женечка! Здравствуйте, дорогие друзья! Ты обещал в прошлый раз, что тоже поделишься какими-то воспоминаниями с интересными, известными людьми. Ты меня заинтриговал, я вообще не Ну почему не нет? Ну расскажи, хоть, ну давай начнем с чего-то, а потом посмотрим. Ну вот уже начинаю рассказывать. Вы знаете, в этом городе, где я имел удовольствие родиться, Ростов-на-Дону, родился такой потрясающий человек, всем вам знакомый. Ростислав пляд, Но я никогда не знал, что когда-то меня с ним сведет судьба. А было дело так. Меня только назначили директором симфонического оркестра. В то время я им был самым молодым в Советском Союзе. Но, чтобы вы понимали, директор в этих вещах это скорее старший администратор. Потому что хозяин всего как бы это худрук а в условиях симфонических оркестров это дирижер симфонического оркестра вот в то время как раз главным дирижером был э, некий Семен Аркадьевич Коган а я был директором симфонического оркестра только меня назначили и вот э, буквально через пару недель предстал я пред светлые очи Семена Аркадьевича Когана и он мне сказал, так, Игорь, давай дуй в Волгодонск, потому что вот у нас летний сезон начинается, и нам надо там одновременно, мы дадим несколько концертов, парковых таких, в зонах отдыха, ну отдохнем как сможем. Ну, в то время, вы знаете, у меня не было ни машины еще, ну, в общем, молодой я директор Северического оркестра. И я э, выехал туда поездом, как сейчас помню. Ну, там буквально 300 километров от Ростова. Это граница, это на севере. Э, Воронежская область, по-моему, чуть-чуть далее. Нет, Волгоградская, кажется. Ну, тут я небольшой доком. В общем, десантировался я на вокзале. И меня, естественно, встречали. Встречала меня директор филиала... Ростовская филармония. Я помню, что звали ее Валентина. А народ называл ее Валя маленькая. Иди от обратного, потому что это была очень высокая, крупная женщина. При этом очень улыбчивая, очень симпатичная. И сразу она меня отвезла, чтобы я хоть чемодан оставил в эту гостиницу, так сказать. И поскольку сразу я решил заниматься делами, у нее была еще тогда эта машина, это я потом стал крутой автомобилистом. Тогда еще, ну, это «Фиат», не «Фиат», это «Джигуль», «Копейка» она называлась, номер один. И мы с ней поехали. Что значит мы с ней поехали? Что надо делать? Расселить оркестр, надо посмотреть, в каких гостиницах все это подписать. Зал репетиционный, места для выступлений. Автобусный парк, потому что автобус туда, автобус сюда – это все делает директор симфонического оркестра. Все это было мною сделано. И, ну, естественно, это заняло некоторое количество времени. До вечера я вот занимался этим делом. И до следующего утра она меня разбудила буквально в 8 утра. И говорит, Игорек, слушай, тут приехали артисты из театра «Современник» и не только из Москвы. В общем, сборная солянка. У артистов и музыкантов есть такая штука называется ч. Чос, но это слушайте ну будем проще это шабашки просто говоря да ну по городам и весям надо давать концерты ставить это называлось вот эти галочки в табель называется палки сколько палок столько концертов в общем целое дело и она говорит они приехали и я их сегодня приглашаю в дегустационный зал а я хочу вам сказать, что Волгодонск, там же Цемлянск, прямо вот, Цемлянск, где делают цемлянские вина и шампанское. Это, это потрясающие вещи. Это сейчас я уже знаю, потому что я организовал до в Израиль там концерт, там основные акции принадлежат французам. А когда-то это было сугубо вот, э, российское потрясающее такое производство шампанских вин. В общем, она меня туда отвезла. И только я вышел из машины, как подъехал микроавтобус, и оттуда вышли, вышла компания людей. Вы знаете, в лицо я знал практически всех. Но ну, я имена-то ну, имена не знаю. Но Плята-то я узнал. Как не узнать Плята? А еще я узнал артиста Земляникина такого. Вот был такой фильм «Дом, в котором я живу». Когда-то? Да, да. да. Но меня представили, и в конечном счете довольно скоро мы уже были за этим столом. Сомелье начал приносить различные рюмки с различными винами и шампанским. Потом все слопонарастающее и закончилось конечком. Все это рассказывал нам, ну, довольно коротко, потому что к чему свело все за застолье. Вот все эти артисты, которые там были, обратились к Пляту. Ну, расскажите нам что-нибудь. И, понятно, они это слышали не один раз, видимо. Я это слышал первый раз. знаете, вот такого наслаждения от рассказов человека он рассказывал о Раневской, о Завадском, он рассказывал о людях, о которых, конечно, я слышал и которых видел на экранах. Но это самая элита, это самые высокие люди вот в данном контексте, в данном жанре. Я получал несказанное удовольствие. И тут как раз пришли коньячок. Слушайте, ну я ну, так улыбаясь говорю, да, я простой ростовский парень. Я в те годы, я всем напитком и скрепленных, предпочитал водку, честно говоря. Теперь я понимаю, что это потому, что я просто хорошего коньяка не пил. В те годы. Сейчас понятно, что я выпиваю камил иногда, там, порвозе, и так далее. Я взял эту рюмку коньяка, ну и маханул ее как будто как столичную. Впляток на меня посмотрел. Все это по-доброму, из глаз этого человека тепло добро какое-то, вы понимаете. Он говорит, молодой человек, вы позвольте, я научу вас, как пить коньяк. Надо, я говорю, ну, конечно, сочту за честь. В общем, он говорит, возьмите эту рюмочку, поставьте в ладонь. Значит, коньяк должен принять температуру вашего тела, а потом смакуйте. Ну, вот я так попробовал следующую Рюбочку, понял, о чем он говорит. И мы с ним стали уже беседовать вдвоем о том, о другом. Он спрашивал меня о музыке, о каких-то моих жизненных историях. И вы знаете, когда мы вышли из этого дегустационного зала, я был какой-то просветленный, вы знаете, потому что я получил какой-то заряд счастья. И я понял, что подобного со мной никогда не было, и в ли когда-нибудь будет. И эти артисты меня пригласили все. Э -э Игорь, вот приедете в Москву, пожалуйста, в любой театр, все, телефоны. Я никогда этим не пользовался, никогда. Но это было в моей жизни, чему я очень рад. Далее, что я вам скажу. Ну вот вы понимаете, что функции директора симфонического оркестра. Вот приезжает солист в симфонический оркестр играть, ну, концерт Битковина-Моцарта-Чайковского, ну, вы понимаете, сколько наименований, да? Неважно. пение, скрипач. Моя обязанность — встретить его в аэропорту, отвести в Интурист, тогда еще таких названий, как Плаза, никто не слышал, да? Поселить. И вот эту неделю, пока он будет репетировать, и вечером в пятницу и в субботу даст два концерта, все время занимался этим человеком, с ним общаться. Конечно, благо... таким путем я общался и с великим пианистом Николаем Петровым, и с спокойным скрипачом Андреем Корсаковым, светлая память, и с, Сашей Слоб... с Александром Слободяником Я могу очень долго говорить, потому что это просто были мои функции. Но я сейчас сделаю платный переход немножко в другую сторону. Давай, давай. В другую сторону. Потому что когда... Но тут я фамилии не буду называть, честно. Хорошо. Да, просто когда меня занесло в Испанию играть на скрипочке в городе Лорет-де-Мар. В Каталонии под Барселоной, ведь э, меня э, перегрел, ну, пригрел, переутил, пригласил свой ресторанчик. Э, интересный человек, и я понял, что он тоже великий, только в своем роде, вы понимаете? И его звали Леня, мне казалось, что он в возрасте большом, но он был старше меня просто лет 15. Но мне-то тогда было лет 35, вы понимаете? Этот, это Леня, который в Испании тогда имел казино свое, свой отель. И это был, он мне рассказывал все, это один из самых крупных специалистов по организации казино в Европе. Он был киевлянин в прошлой жизни. В прошлой, в прошлой жизни киевлянин. Еврей. Боксер. Человек, который одновременно закончил э, факультет физвоспитания, боксер, мастер спорта, а в Германии закончил юридический факультет. Этот человек э, был друг людей, о которых громко не говорят. Но мне-то он это рассказывал. Все, И мне было необычайно интересно. И когда я написал там... Э, несколько испанских стихотворений, и в одном из них я упомянул его ресторан «Тройка», он мне сказал, Игорек, если бы несколько лет назад, когда у меня еще в России были свои казино, я услышал это стихотворение, ты бы у меня сейчас был такой же как Евтуншенко, потому что, говорит, оно бы сейчас было во всех журналах и все. Но сейчас, увы, увы, э, времена не те. То есть были и такие встречи, я уже не говорю о других подробностях. Но все это люди, конечно, очень интересные. Это же неординарные люди. Совершенно неординарные. Ну вот это, пожалуй, ну, это только то, то, о чем я говорю. Это фрагменты. Это просто фрагменты. А на самом-то деле я хочу вам сказать, что ведь кто мне выпустил книжку, я об этом говорил. Да, ты рассказывал. Самый великий альтист нашего времени. С кем я приятельствую? Последнее, ну, приятельствую, потому что мы фигурировали в одной афише. Вот позавчера я имел честь общаться по телефону с Юлианом Милкисом. Это единственный кларнетист в мире, которому давал уроки Бенни Гудман, mm -hmm. а Гу... Юлиан Милкис сегодня и не то уже давно это звезда небосклона музыкального небосклона инструмент кларнет, человек, который дает мастер-классы по всему миру и играет на кларнете с лучшими дирижерами этого мира. Я этим горшусь. Слушайте, я дружу мой ближайший друг это Миша Кац. Миша Кац, главный дирижер канских фестивалей, живет в Каннах и так далее. Ну, в конце концов, это, это, это великие люди. Разве нет? Да, конечно же, да хорошо мы на этом сейчас поставим многоточие потому что я, я знаю что у тебя много друзей я только хотел прояснить по поводу плята ты сказал что ты вышел из этого зала просветленный так больше тут заслуга была больше плята или коньяка или или 50 на 50 вы знаете но ну, там были такие дозы спиртного что после него просветлеть Сложно, особенно когда мне было 27-28 лет, и я мог принять на грудь, ну, литр водки без, э, так а сказать, а, нет, закуской, закуской под разговор, но мог, да. Нет, ну, конечно, это вино беседы этой, это, конечно же, вино беседы, потому что это ни с чем, ни с чем сравнить просто такое удовольствие. Ну, кто понимает, конечно, конечно, кто понимает. Ну, хорошо, мы на этом закончим сегодня, хотя хорошо. я могу тебя слушать э, часами. Э, ты такой рассказчик, что вообще тебе не нужно э, задавать вопрос. Тебе дай тему, и ты можешь как э, Аквин, да, что вижу, то и Это э, э, э, э, комплимент, это не... не, не, не да ясно, да я понимаю. Вот. А что плята, я всегда очень э, любил этого артиста э, и помню его в э, 17 мгновениях весны, да, пастор Шлаг, знаменитая его роль. Да и раз, позже он да, вообще да. очень э, обоясняет... Очень такой был, э, э, такой немножко меланхоличный, мне кажется, он вот такой не был взрывной темпераментный, но э, вот в, в этом что-то было. А давай скажем так, он был да. просто гений. Да, хорошо. И Смоктуновский был гений. Да, да. Было... бряда гениев, она ушла. Так, к сожалению, я не вижу аналогов, нифига не вижу, а хочу увидеть. Хорошо. Будем, как ты говоришь, будем посмотреть. На следующей неделе мы встречаемся. Готовься. Продумывая новые какие-то сюжеты из э, сегодняшней жизни или прошлой. И всегда интересно вот такой вот мостик, когда ты рассказываешь о той жизни и вдруг э, мостик в сегодняшнюю жизнь. На этом мы прощаемся с вами и с тобой, Игорек. Подписывайтесь на мой канал и на канал Игоря. Тоже я дам ссылочку. Ставьте лайки и не забывайте нас. Пока, счастливо. Решенечка, спасибо за внимание. До свидания, друзья. До свидания. Так, сейчас подожди. Оп.